здравствуйте друзья с момента записи моего последнего видео ничего не изменилось я как не умел красиво говорить так и не умею так что крепитесь я хочу вам показать сегодня рассказать о хорошей программе так вот это raf конвертер, Ну вот как Lightroom. Есть такая программа. Она, как она работает в связке с Photoshop? А эта программа, которую я вам сейчас покажу, она работает в связке с GIMP. Она так же, как и GIMP, совершенно бесплатная. Ну, быстрая такая шустренькая открывает любые равы там никоновские кенноновские, неважно не любые равы открывает в общем вот сейчас я наберу вот так она называется вот, уфрав и вот тут сразу выскакивает подсказки скачать бесплатно, скачать бесплатно русская версия, в общем УФРАФ так она зовется я это сворачиваю дело У -у -у -у. найдете, скачаете сами mm -hmm. я скачивал уже давненько, не помню с какого сайта но только и когда будете скачивать там на некоторых сайтах у вас будут просить смс отправить, там где-нибудь зарегистрироваться уходите просто с этих сайтов и все ищите в других местах можно, можно скачать без всяких смс я, я вот скачивал, установил на, на русском языке хотя ну, как сказать в этом деле дуб Там. как скачать программы устанавливать я в этом не мастер но то что мне надо я методом пропи методом проб и ошибок ошибок скачиваю и иногда бывает не с первого раза устанавливаю вот вот она эта программа имеет такую иконку летающая тарелка такая открываем ее и что мы видим вот такое окно ищем где у нас лежат наши ралы вот. допустим у меня они на локальном диске e. вот. открываем папку и что здесь неудобно, но ну вот если мы будем таким образом открывать, как я сейчас показал, если мы будем иконку на рабочем столе открывать, то неудобно. Мы здесь не видим фотографии. Если, допустим, у вас в папке лежит их тысяча штук, то вы их тут не можете видеть, а просто видите номер файла и все. Ну и вот, ну та, неудобно в общем таким макаром работать. Я вынес иконку на рабочий стол только чтобы вам показать, как, как она выглядит. Я ее сейчас удаляю вот. и покажу, как я работаю с ней, как я открываю фотографии, ну файл. В этой программе вот у вас где то где то в компьютере томятся ваши равчики ждут своего часа кричат, обработай меня вот у меня в папке мои равы кое что здесь я уже обрабатывал ну вот сидите вы смотрите просматриваете после вашего фото путешествия пришли скинули на компьютер ваши правы и сидите просматриваете вот. сидите смотрите ну и допустим решили обработать какой-нибудь вы же когда с камеры скидываете в папку ну, фотографии а они у вас все под номерами вот вы решили вот эту вот обработать ну или вот эту решили ее обработать. Вот здесь видно ее номер 57. Вот, вот я, допустим, определился, что буду ее обрабатывать сейчас. Номер запомнил, закрываю эту фотографию, нахожусь здесь в папке 57. Вот она. Правой кнопкой кликаю по ней и вот открыть с помощью если вы скачаете все правильно сделаете установите ее правильно то у вас должно здесь выскакивать вот так вот вот поэтому я ярлык ну иконку и удалю с рабочего стола я пользуюсь вот так вот открыть с помощью и уфрав клики вот она открылась Сейчас я увеличу во весь экран, фотографию тоже увеличу. <coughs> Здесь внизу сразу видим гистограмму. Кто знает, тот поймет. Вот тут показываются переэкспонированные участки. Если я галочку сюда поставлю. Переэкспонированные участки, ну если бы они у меня были на, на кадре, они бы у меня сейчас начали мигать. Сейчас я покажу. Я отсюда галочку беру и поставлю на не недоэкспонированные. Вот они, видите, мигают. Вот. Ну, э здесь у меня на кадре недоэкспонированные участки их совсем мало это не критично в общем мой мой кадр снят почти что без брака почти ну практически без, без ошибок ну с технической стороны по композиции конечно тут не очень но с технической стороны он снят хорошо итак ну как мы видим, что он темный такой. И начнем сверху. Это у нас экспозиция. Здесь, когда вы наводите курсор на какой-нибудь бегуночек или на какую-нибудь кнопочку, на каждой выскакивают подсказки. Читаете их, эти подсказки. И, ну, чтобы понять, как работает программа, для чего эти кнопочки навели. Вот вам, пожалуйста, подсказка. Можно вот вот эта экспозиция, и если бы у меня кадр был слишком светлый сейчас, я бы его убрал влево, он бы стал потемнее. Я сбр сброшу. Ну, а так как он у меня темноватый, но это не значит, что он снят у меня неправильно это почему-то почему-то программа его так открывает и что я делаю либо я ну вот курсор наложу либо колесом мыши начинаю вправо двигать вот этот бегуночек ну, вот. ну то есть вручную сейчас снова я сброшу вот эти шестереночки, это значит, вот подсказка выскочила. Автоматически скорректировать экспозицию. Давайте попробуем. Вот, автоматически. Ну, неплохо. Сама программа автоматично мне такой выдала вариант. Вот. Вот эта кнопочка. Восстановление пересвеченных участков. Вот. Кликай по ней. Вот. Еще лучший. Вот, видите, сама программа даже автоматически очень даже неплохо обрабатывает фотографии. Ну, это, не знаю, нужно, не нужно. Восстановление недоэкспонированных деталей. Ну, у меня их почти нету, так что э, визуально мы тут ничего не увидим, никаких изменений. Может где-то и есть в тенях недоэкспонировано, ну слишком темные участки, но ну, мы их сейчас не увидим на экране, просто Что дальше? Вот тут есть такая настройка температура, очень хорошая настройка такая. Вот следите сейчас за фотографией. Я сейчас буду двигать вправо, также точно так же колесом мыши буду потихонечку двигать вправо и следите за фотографией как она будет меняться вот. вот видите фотографы поймут что такое температура цветовая температура но а если вы начинающий фотограф любитель еще ничего не знаете такого вот, про цветовую температуру про гистограмму запоминайте, но ну, не запоминайте тут сами сами лазайте по программе изучайте. Вот, в общем, я теперь температуру вот так вот ставлю. Следующая настройка зеленый цвет. Если я влево сейчас начну убирать. То есть я убираю с фотографии зеленый цвет ну, то есть это я сейчас э, вручную как бы настраиваю баланс белого как бы получается так вот я начинаю двигать вправо бегуночек и у, у меня фотография приобретает такой бирюзовый оттенок отлив такой бирюзовый ну сильно не буду тоже. Вот, вот так вот оставлю. Так, что тут? Вот на этой вкладке на первой. Что тут еще могут? Ну, в, в первую очередь, конечно, экспозицию делаем. Либо вручную, либо автоматически. Вот тут вот. Потом температуру. Если вы считаете нужно сделать вот тут есть такая вкладка это баланс белого в общем я не буду сейчас вам об, об объяснять про баланс белого я снимаю в автоматическом режиме у меня стоит настроена камера баланс белого авто так что ну мне тут ничего не нужно делать если бы я допустим устанавливал на камере баланс белого там прямой солнечный свет допустим мне здесь бы наверное его нужно было выбрать вот тут вот думаю так ну я настроил камеру на авто баланс белого в общем эту настройку я никогда не трогаю вот эту вот эту вот вот на этой вкладке я только экспозицию регулирую потом температуру ну и зеленую все больше здесь я ничего не делаю вторая вкладка вот она вот видите я курсор только на нее навел и у меня там выскочила подсказка уровне серого <coughs> здесь мы можем из фотографии делать чбшку ну черно-белую фотографию сейчас галочка стоит на нет ну на нет и сюда нет нет черно-белого значит она цветная <coughs> вот я переставлю на микшер, микшер, э, микшер каналов галочку и вот она у меня превратилась в черно-белую фотографию но даже вот черно-белая фотография казалось бы что с ней еще можно сделать черно-белая она и есть черно-белая ну, нет даже черно-белую можно обработать по-разному фотографию вот настроечки вот эти бегунки и все это кликабельно все это двигается если мы будем двигать то сможем настраивать нашу чебешечку вот это я много перекрутил <coughs> понаблюдайте фотографии фотографией вот. Ну вот так. В общем, понятно, да, что вот на этой вкладке мы делаем ЧБ из фотографии. Но я не буду черно-белую делать. Так что снова галочку возвращаю вот сюда, на самый верх. Нет, и перехожу на следующую вкладку. Коррекция дефе дефектов объектива. Вот, я по ней кликнул, но у... и ничего тут не понятно, никаких настроек ничего нету. Вот эти кнопочки, ну, я не знаю, я еще не догнал, что это за кнопочки, как ими пользоваться. Я вам показываю вот тут вот вкладочки. Ну такие же вот, как эти вкладочки. Здесь тоже вот есть. Курсор навожу, вон, подсказка. Хроматические абертации. Вот. Я по ней кликнул, но ничего, никаких настроек я не вижу. А если кликну вот сюда вот, по этой стрелочке, вот и выберу здесь какую-нибудь настройку, допустим вот этот вот выскочило много этих бегуноков, все это работает, все кликабельно. В общем вот видите, сейчас фотография стала. Я не буду, я ну никогда не пользуюсь этой вкладкой так что я перехожу на следующую нет еще не перехожу а вот покажу вторую линейный масштаб вот тут всего лишь две настроечки два <coughs> бегуночка ну в общем я тут не пользуюсь этой вкладкой вот хочу немного вот про это сказать ну, очень полезная вкладочка. Опять я по ней кликнул. Оптическое виньентирование. Ну, что такое виньетки, наверное, все знают. вот ну, здесь можно сделать очень такую неплохую виньетку. Опять я по ней кликнул. Ничего тут не выскочило, никаких настроек. Кликаем по этой строке. Выскакивает такая строчка. Кликаю по ней. И вот выскочила три бегуночка. И, и просто подвигайте их посмотрите как они работают если я двигаю влево значит э, виньетка становится светлая ну, ну, я видел такие фотографии кто то любит так, такие виньетки светлые. Э, я же не люблю этого дела С -с светлых виньеток вот, кстати, вот эта кнопочка, вот, вот я сделал светлым, посмотрел, не понравилось мне, вот эта кнопочка, это сброс, и здесь вот это сброс, и здесь, вот. и начинаю вправо двигать, и вот, смотрите на фотографию. В общем, вот этими тремя бегуночками можно замутить такую приличную виньеточку. Тоже туда-сюда их подвигали, где посветлее, где потемнее. Ну, одну потемнее сделал, другую посветлее. В общем, это тоже нужно вам своими руками пощупать. Я сейчас не буду делать виньетку, потому что у меня при съемке уже сам кадр, видите, как снят углы затемненные. Если я еще сейчас буду накладывать пенетку, то они еще станут темнее. Ну немного, если только. Нет, не так. Вторым попробую. Ну вот так вот. Пусть будет. Ну, вот этим маленько может. пусть вот так будет. Так, следующая вкладочка. Ну, в общем, понятно, да, с, с, с виньеткой, что очень прилично можно тут виньеточку сделать. А следующая вкладка вот тут искажение объектива. ей тоже не пользуюсь никогда. Если мы кликнем по этой, вот. здесь я я даже не буду сейчас двигать не буду показывать, если вам интересно эти настройки, если интересно то крутите, вертите и изучайте, в общем, сами программу все равно из этого урока как вы поймете, как она работает, но тупо копируя все мои движения все мои настройки для своей фотографии вы не сможете свою фотографию сделать точно такими же движениями это для каждой фотографии все настройки персонально делаются думаю думаю что объяснять не нужно этого вот следующая вкладка геометрия объектива тоже я тут никогда не пользуюсь ей в общем, пока есть все. Переходим на следующую вкладку. Вот тут, вот вверху. Кривые. Ну, если вы фотограф, должны знать, что такое кривые. Если начинающий любитель, только-только начинаете, то, возможно, не знаете еще. Вам тоже тут нужно по пощупать своими руками, как это работает. Почитать. У, у более опытных фотографов фотографах, фотографов <смех> там на словах это я даже не объясню это есть уроки про кривые я видел в интернете можно найти как это работает в общем если честно ребята я эту вкладку ну, не использую вот. только иногда очень и очень редко потому что я учусь фотографировать и учусь фотографировать так чтобы потом после съемки, обработки было по минимуму ну вы сами вот сейчас видели что мой кадр снят практически без брака я показывал недоэкспонированных тут э, участков минимум это, это не критично и переэкспонированных не было вообще так что мой кадр хорош Переходим на следующую вкладку управления цвета. Вот хорошая настройка гамма. Если вы, ну вот, считаете, что мой, допустим, кадр темноват, то можно гамму подвигать влево. Это будет не поправка экспозиции, не путайте. Это Гамма работает по-другому немного, она не делает фотографию, ну как делает ее как бы не светлее, а просто как бы разбавляет краски, то есть краски становятся менее, ну вот если я двигаю влево, краски становятся менее как бы это сказать менее густыми что ли и, и и тоже не путайте это не насыщенность гамма это другое совсем вот вот если я начну двигать вправо также колесом мыши вот я двигаю, двигаю то фотография становится темнее но не темнее не экспозиция меняется а именно сгущаются краски и они не становятся более насыщенными, а просто как бы становятся гуще. Вы потом на своих фотографиях эту настройку покрутите, она очень-очень полезная. Если ее использовать в обработке фотографий, она очень полезная такая настройка. И вот тут ниже есть такой бегунок линейность вот видите как какой становится фотография вот. <coughs> кручу и запутать хочу ну вот так. так вот я оставлю в общем еще раз повторяю вам нужно своими руками все пощупать все потрогать и не копировать мои вот эти все настройки для своих фотографий а делать для каждой своей фотографии даже одну фотографию вы сделали свою одни колесики покрутили Там, ну, Открыли следующую фотографию, уже, ну там, у вас другое освещение, там, в другом месте снято, и уже совершенно по-другому настройки будете крутить. Это уже как по вкусу. Крутите и сразу видно, как меняется фотография. Вот. В общем, переходим на следующую вкладку. С, с, с гаммой, понятно, да? С этим. Переходим на следующую вкладку. Вот, насыщенность. Ну, насыщенность, я даже не буду объяснять, что это такое <laughs> насыщенность. Ну, ладно, объясню. Может, кто не знает. Если я сейчас влево буду убирать. То есть, Насыщенность красок. Если полностью убрать, то насыщенность я убрал, она стала черно-белой. Вот. вот я сброшу. Ну, не знаю, может маленечко стоит, не стоит прибавить насыщенность. Нет. Вот так вот став вот эти шестереночки вот как здесь я автоматически э экспозицию корректировал И также вот на каждой вкладке ну почти на каждой вот тут шестереночки есть это ну этот значок шестереночки это значит автоматически сделать вот давайте я попробую сейчас насыщенность автоматически сделать видите но она не всегда хорошо работает и иногда получается удачно что прям щелкните по ней автоматически сделаете и прям больше ничего и делать не надо вот как в случае с экспозицией у меня было ну, естественно меня вот это не устраивает я делаю сброс и даже вручную уберу маленько насыщенность. Вот. Ну вот так вот ставлю. Вот. Понятно, да, здесь тоже? Я думаю, что с, с насыщенностью вообще тут заморочек не должно быть. Это я не пользуюсь никогда вкладкой вообще. Это, я так понимаю, точку серого здесь выбирать. Нужный оттенок, Видите, подсказка выскакивает. Выделите область изображения, содержащую нужный оттенок. Я пробовал, пробовал, но так и не понял, для чего это. Ну, видимо, я еще, ну, не дорос до этого. Скорее всего так. Тут бесполезных настроек тоже нет. Если уметь пользоваться, то они все полезные, все нужные нужные настройки я просто некоторыми еще не умею пользоваться ну и даже при этом минимуме который я уже умею делать в этой программе сейчас мы вот с вами обработаем мою фотографию вы увидите что даже минимума каких-то знаний хватит вам чтобы обработать прилично так, свой раф что здесь это можно фотографию крутить вертеть ну это вот на 90 градусов это в обратную сторону на 90 это зеркальное отражение вот ну то есть фотография как сказать отражается как в зеркале вот береза с левой стороны сейчас сейчас справа это вверх тормашками вот, пожалуйста надо вам вверх тормашками фотографию вот пожалуйста вот можно вращать не на 90 градусов, а вот ну вот завален у вас горизонт и вот можно вот так вот вертеть. Таким образом. Ну, я этого делать не буду. Сброшу. Вот. Это, если завален горизонт, это я потом сделаю в гимпе. Ну, на этой фо фотографии он у меня не завален. Это здесь склон такой. Но если мне нужно исправить горизонт, на каких-нибудь фотографиях. Я это исправляю не здесь, не у а в ГИМПе потом. Вот. Так что эту вкладочку пропускаем. Вот осталось у нас две вкладки. Это сохранить фото. Я сейчас ее проскочу и сначала покажу вам это метаданные Exif. Ну, еще раз говорю, фотографы должны знать. Если вы начинающий еще только любитель, то со временем узнаете, что такое Эльзир. В общем, здесь содержится информация полная о кадре. Даже на какую камеру кадр был сделан. Вот производитель Никон. Модель камеры d 300 Ну, это моя камера. Дата и время даже вот здесь. Вот, вот время 13.25. Ну, у меня на камере настроено время, так что здесь все сохраняется. Вот это вот. Выдержка, диафрагма из фокусное расстояние. Вот. Все-все-все отображается. Даже вспышка использовалась или нет. Вот, вот, вот. И как я говорил, вот баланс белого у меня авто установлен на камере вот ну это в общем это здесь его никак не изменишь просто посмотреть ну то есть в процессе обучения очень полезно вы пришли откуда-то фотографии скинули здесь их открыли в этой программе и посмотрели ваши настроечки гистограмму где у вас Переэкспонировано, ошибки свои посмотрели, обдумали, что вы не так сделали, где недоэкспонировали, посмотрели данные, там подумали. Ну, то есть это для анализа как бы нужно. Ну, в процессе обучения это очень полезно вникать в это все, вот в эти данные выдержка там фокусное расстояние диафрагма в общем воз возвращаюсь я к этой вкладочке сохранить mm -hmm. вот эта про программа она работает в, в связке с гимп ну как как я уже сказал как Lightroom работает с фотошопом а это работает в связке с гимп но она может и и использоваться и как отдельная программа, даже если у вас GIMP не, не установлен, вы можете использовать уфрав, ну как отдельную программу у себя на компьютере. И вот чтобы сохранить, если вас вот это вот качество уже устраивает, вам уже не терпится куда-нибудь закинуть свою фотографию в Одноклассники, или там ВКонтакте, Фейсбук, выбираем здесь нужный формат, вот тут по умолчанию он у меня, ну не, не у меня, а в программе он установлен JPED. И если я сейчас вот сюда вот нажму вот на эту кнопочку, э, эта фотография сохранится у меня в той папке, из которой я, я ее открыл. И программа закроется после того, как фотография сохранится программа закроется сама автоматически вот ну это вы можете сделать если вас уже вот это вот дело устраивает если вы же если же вы потом планируете еще где-нибудь в фотошопе обработать ну, еще более сильнее вы можете здесь выбрать нужный формат ну опять снова снова уже в который раз повторяюсь фотографы поймут если вы если вы новичок просто поверьте мне что если вы собираетесь ее потом в фотошопе обработать или в, в, как, в каком-то другом редакторе сохраняйте в тиф и вот выбрали здесь тиф и кликайте сохранить и все и потом она у вас также ляжет в ту же папку где где ваши равы из которой вы ее открывали и, и прямо ляжет возле вашего равчика того но меня вот это еще не устраивает я ее хочу дальше еще в гимпе обрабатывать и если я сейчас вот кликну вот здесь в правом нижнем углу, в самом низу иконка значок Гимпа. Если я кликну, то она у меня откроется в Гимпе. Но откроется не как там JPEG, не как запаянная картинка уже, а РАФ, как он вот здесь висит РАФ, ну как он здесь открыт РАФ, так он и в Гимпе откроется. Я сначала, когда скачал себе Уфраф в первый раз, я вот по, этой, по этому значку кликал, но она у меня в гимпе не открывалась, фотография. Оказывается, дело в том, что я не ту, оказывается, версию скачал. Ну, если у вас гимп 2.8, то и Уфраф вы себе ищите именно под 2.8 у меня версия 2.6 я у ФРА в себе искал именно под 2.6 вот этот нюанс такой И если вы все сделаете правильно все установите правильно все у вас должно работать вот я кликаю по этой иконочке сейчас еще пока не кликаю, сейчас я вернусь немного подумаю все ли я вам тут показал ну такое основное, да, все пожалуй. Тут галочки вот эти по умолчанию. По умолчанию. Вот тут, по-моему, когда я скачал у фраф, вот этой галочки не было. Ну, я ее поставил. Ну, чтобы вот эти данные, метаданные, вот эти вот, чтобы они у меня сохранялись. Вот. Ее, по-моему, не было вот так так так так ну и все можно вот в таком виде галочки оставить и больше ничего тут не трогать и я как сказал уже кликаю по этой иконке сейчас она эта фотография у меня откроется еще не фотография файл откроется в гимпе а у FRAF закроется Программа хорошая. Я не знаю. Я, кстати, пытался найти уроки на YouTube. Ну, как пользоваться. уфра Там есть немного, но на русском языке я ни одного не нашел. Так что, возможно, мой будет первый урок на YouTube. Ууу, нифига себе. Клево. Не знаю, почему наши фотографы не пользуются И Там я находил уроки, там немец, блогер какой-то, рассказывает. Ну, так как я языков не знаю, кроме русского и матершинного, я так посмотрел немного тех уроков. Там, по-моему, немец, там даже турки какие-то, ну, записывают уроки и ну, а американцы ну то есть не гнушаются иностранные фотографы этими программами бесплатными у нас почему-то считается фотошоп самый крутой и, и пользоваться чем-то другим как бы как бы считается для лохов что ли ну как-то так если грубо люди считают что если у него фотошоп значит он там самый крутой если у, он его знает на ладно я об этом не буду это такая тема вот в общем она у, у меня файл мой открылся в гемпи и теперь можно дальше редактировать там в уфрав там не было настроек, как вы заметили, не резкость, ни каких таких, ни штампов, естественно, не было. Это просто э, конвертировать раф в другой формат. В общем, ну вот как вот у Lightroom. И, ну если сравнивать, то вот как Lightroom с фотошопом работает, точно так же и у Fra с Гимпом все, я его открыл, сейчас сделаю на весь экран и могу дальше обрабатывать создам копию слоя мне кажется, что она темноватая я пойду ну, выберу цвет, уровни и сделаю посветление немного. Вот этим бегуночком немного влево, а вот этим самым, ну, левым бегуночком немного вправо. Вот таким образом. Окей. Okay. И если если я сейчас верхний слой отключу, мы увидим как было и, и как стало. Вот так было. Вот так стало. Ну согласитесь, что вот так она более такая яркая стала. Создам снова копию слоя. И не знаю, контраста может добавить сюда. Стоит, не стоит. Ну давайте попробуем. А, снова идут в цвет выберу яркость контраст и немножечко без фанатизма попробую покрутить нет это много это я вернул на ноль ну вот так на двоечку совсем чуть-чуть добавлю и если я сейчас отключу этот слой совсем почти не видно но разница есть вот так стало так было ну, я оставлю вот так создам снова копию слоя и пожалуй добавлю на фотографию желтого цвета иду цвет цветовой баланс и если вы вообще ну, не знаете, что такое гимн, первый раз смотрите урок, ну, случайно забрели, и вам стало интересно, то вот, вот эту галочку можно переставлять. Ну, если вы уже не новичок в гимпе, то наверняка должны знать эти галочки кликабельные все это переставляется все работает я оставлю как было по умолчанию на полутонах и вот этим бегунком кольцом мыши начну желтого цвета добавлять так. вот так пожалуйста. Желтый цвет вообще в большинстве случаев, неважно, что вы обрабатываете, пейзаж, там, портрет, вот когда вы делаете вот так вот, желтого добавляете, почти что в 90%, ну не знаю, в 90%, в 90 фотография становится более привлекательной, когда желтого добавляешь. И сейчас я, если отключу этот слой, мы увидим, как было. Вот так было, вот так стало. Ну, вот так мне больше нравится. Согласитесь. Ну, если вы не согласны, значит у нас просто вкусы разные. Вот. Если я сейчас все вот эти промежуточные отключу слои, мы увидим, какая была изначальная. Вот такая она была. И вот такую я из, из нее сделал. Вот. Сейчас я поочередно начну включать слои. Вот она, это изначально, исходник как бы получается наш. Потом на этом слое я уровнями сделал ее посветлее. На этом слое добавил немного контраста. И на этом слое я добавил желтого цвета. Ну и здесь, если бы какие-нибудь лишние детали были на фотографии, там бутылка бы какая-нибудь валялась. Ее тут уже другими инструментами можно было убрать, там заштамповать вот ну это я говорю для тех если вы случайно как-то это видео нашли еще еще о гимпе ничего не знаете если же вы смотрели ну уже знаете что такое гимп то это лишняя информация то что я сейчас вам говорю про там поэтому в общем это был такой небольшой обзор как скачать еще раз говорю сами поищите потому что для для windows там также как и gimp он для windows идет одна версия для другой системы другая версия вам нужно искать именно под свою систему. И гимп, если у вас установлен, у FRAF нужно искать под свою версию гимпа. Вот. Ну, давайте покажу, как сохранить. Вдруг кто-то не знает. После того, как вы обработали свой шедевр, идем в диалог файл. Сохранить как. Путь у меня уже в папку настроен. Я ее ну, открывал из папки с моими равами. Открыл ее программой UFRAV. Потом из UFRAV я ее ну, перешел в GIMP. И теперь, когда я хочу сохранить, у меня путь уже настроен в ту папку. Осталось выбрать только формат. Вот тут крестик такой внизу есть. Щелкаем по нему. Выбираем нужный формат. Ну, JPEG. Если вы считаете, что она уже закончена. Фотография. Выбираем JPEG. Сейчас я окошко это маленько подтяну. И сохраняем. <coughs> Выскочило такое окно. Кликаем экспорт. Выскочило еще одно окно. По умолчанию, если вы вдруг сегодня установили гимп по умолчанию у вас по моему здесь будет качество 90 с чем-то процентов или даже 70 здесь просто вот этот бегунок на сто процентов сдвиньте и все можете здесь больше ничего не делать никуда не лазить вот в эту менюшку даже можете не лазить ну если вам очень интересно я вот человек любопытный я сюда обязательно залез но но ничего тут не понял вот эти все галочки я тут ничего не трогал вот только вот обратил на эту галочку внимание сохранить данный экземпляр вот это те данные про которые я говорю не помню она тут стояла или нет не помню ну если нет значит я ее поставил и вот в общем двиньте вот этот бегунок на сто процентов здесь можете ничего не делать ну загляните если у вас здесь галочки нету и если считаете нужным если вам эти данные нужны то галочку поставьте и потом кликаем сохранить все. Сейчас я маленечко сверну. Вот она моя папка с, с равами. Вот он мой э, RAF, который я открывал. А вот он мой JPEG обработанный. Рядышком лег. Вот он. Вот он RAF. Вот он JPEG. Ну может быть я сейчас э, слишком сделаю его вот темным или слишком насыщенным. Я его сейчас обрабатывал вместе с вами только для того, чтобы показать вам, ну, чтобы записать урок, показать инструменты, как в конвертере, как там чего, ну, для знакомства. Так что, после того, как я сейчас запишу это видео, я его удалю, да не, удалю прямо сейчас я его сохранил вот он лег. гимн я закрываю все это удаляю. если кто-нибудь захочет я человек не жадный я попробую но ну, когда буду видео загружать на youtube не знаю получится или нет я этого раньше не делал ну потому что я я и видео раньше не записывал. <смех> я только учусь. В общем, я этого раньше не делал, но я попробую под видео вот этот RAF, вот этот файл, как-нибудь прикрепить ссылочку, чтобы, ну, если кто захочет, сможете его взять, ну, скачать, то есть, и попробовать обработать его. И потом тыкнуть меня носом, как вы круто обработали, круче меня. И, в общем, будет вам... Ну, э, если вдруг у вас нету камеры, которая снимает в RAW-формате, если вы пользуетесь мыльницей, я, вам интересно, и вы еще до, до сих пор не решили, нужна ли вам зеркалка или нет. Вот, еще раз повторяю, я попробую прикрепить этот файл к видео, под видео, ссылку. В, возьмите его, скачайте, сохраните, попробуйте обработать. Сравните, что такое JPEG и что такое RAF. Если вы до сих пор не снимаете RAF, то вы наверняка не знаю будете биться от стенку головой почему вы до сих пор не снимаете в RAW? потому что раф это очень много очень много в общем что с ним можно сделать одну и ту же фотографию можно обработать просто тысячами способов одну и ту же фотографию с JPEG вы такого не сделаете если не верите еще раз говорю если у меня получится прикрепить берите мне не жалко не такой уж это шедевр чтобы жадничать берите скачивайте и попробуйте обработать ну и на сегодня все. спасибо за внимание всего доброго. Пока.